Деревня Тало находится на Пелопонессе, на берегу Арголицкого залива, в 7 километрах юго-восточнее Навплеона. Население – около полутора тысяч человек. Имеется небольшой порт. Прямо перед портом находится остров Ромви, позади которого есть еще один небольшой остров Доскалье. Немного поодаль находится островок Караниси с маленькой церковью святых апостолов. История современного Тало начинается в 1830-х годах когда это место было предоставлено для поселения беженцам с Крита. Королевским указом 1834 года был основан город Миноев в честь царя Крита Миноса. В начале 20 века, после освобождения Крита, многие беженцы и их потомки вернулись на Крит, но некоторые из них остались в этом районе. В 1916 году поселение получило название Тало, по историческому названию этой местности. Первоначально Тало было обычной рыбацкой деревней, но с середины 20 века постепенно превращается в место курортного отдыха и остается весьма популярным и в наши дни. Происхождение названия точно неизвестно, но считается, что оно западного происхождения, либо от имени епископа времен крестовых походов Джона Талона, похороненного здесь, либо образовано, от венецианского, порт-де-Афлон. В 1970-х годах была проведена масштабная реконструкция деревни, но без должного планирования и контроля. Построено много неплохих гостиниц, однако многие здания находятся на самом берегу, и пляжная полоса в этих местах сократилась до ширины полутора метров или исчезла совсем, и морские волны иногда бьются прямо о стены зданий. Отсутствие набережной или хотя бы пешеходной зоны вызывает в вечернее время большую сутолоку на центральной улице. Также нет и площади, поэтому многие общественные мероприятия проводятся на не очень удобном месте, рядом с спортом. Однако чуть в стороне от застроенной территории располагается прекрасный песчаный пляж, оборудованный всем необходимым. Есть прокат лодок и катеров, снаряжение для дайвинга. Немного дальше есть и менее благоустроенный, но протяженный галечный пляж. Интенсивное автобусное сообщение связывает курорт с Навплеоном, столицей Аргалиды, а Арголида – это одна из самых древних и интересных территорий в Греции. Для отдыхающих проводится много автобусных и морских экскурсий. Хотя Тало – это весьма современная деревня, история этого места насчитывает тысячелетия. На небольшом полуострове Костраки, обнаружены руины древнего поселения Осини, упоминаемого еще Гомером. Первые следы пребывания здесь человека относятся к пятому тысячелетию до н.э. Постоянное поселение прослеживается начиная с середины третьего тысячелетия и до восьмого века до н.э., когда жители его покидают. Примерно через 400 лет поселение возрождается и существует до середины второго века нашей эры. Начиная с византийского периода, и вплоть до 19 века это место использовалось как крепость. Древние фортификации укреплялись и модернизировались. В последний раз в военных целях это место использовалось итальянскими и немецкими оккупационными войсками во время Второй мировой войны. Сейчас территория полуострова Кастраки огорожена, здесь организован музей под открытым небом. Сохранились участки оборонительной стены и остатки некоторых других сооружений. Есть небольшие экспозиции, посвященные истории раскопок и периоду Второй мировой войны. Но археологические находки экспонируются в Навплеонском музее. Рядом с полуостровом Костраки находится холм Барбуна. Когда-то на его вершине находилось святилище Аполлона. На северо-западном склоне можно найти остатки нескольких гробниц Микенской эпохи. На юго-восточном склоне сохранились оборудованные огневые позиции времен Второй мировой войны. Остров Ромви. Начиная с византийской эпохи, и до возрождения современного греческого государства, постоянного поселения на месте современного тало не было. Однако на острове Ромви сохранились остатки средневековых укреплений и поселения, существовавшего примерно с конца VI до IX века. Остров Доскалье. Во второй венецианский период. С 1686 до 1718 года в окрестностях современного Тало располагалась база Венецианского флота. Памятником той эпохи является небольшая церковь живоносного источника, построенная в 1688 году, и руины форта на острове Доскальео. Из исторических достопримечательностей в непосредственной окрестности Тало есть еще и бывший монастырь Преображения Господня, прекративший свою деятельность в 1834 году. Дата основания неизвестна. От монастыря осталась только церковь, последняя роспись которой относится к 1570 году, и руины башни, имевшие вероятно военное назначение.